Всем привет, на связи Фрегат Прокси и сегодня мы будем использовать прокси в браузер Google Chrome. Для этого мы переходим в браузер Google Chrome и в правом верхнем углу открываем раздел настройки. Далее в левом углу мы видим окно дополнительное и там видим раздел система. В разделе система видим раздел открыть настройки прокси сервера для компьютера. Открываем. В окне мы видим настройки прокси вручную. Здесь мы можем использовать прокси сервер. Нажимаем «Включить». Здесь вводим данные от нашего прокси. Я в данном случае ввел IP и порт. Нажимаем «Сохранить». Только мы сохранили, переходим обратно в браузер и нажимаем на любой раздел. У нас запрашивает логин и пароль. Сейчас я его введу. Вот здесь у меня есть логин. И пароль. Нажимаем вход. Как видим, прокси наш работает. Кому понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментарии, какое видео выпустить в следующем. Всем приятного просмотра. Всем пока.